Причины женских заболеваний. Сегодня, мои хорошие, хочу поговорить о некоторых заболеваниях и откуда они приходят. Например, спина и поясница часто болит, потому что когда она боится довериться и отпустить контроль. Получение женщины желаемого происходит через энергию расслабления и спокойствия. Чтобы сдаться и принять все, нужно обязательно довериться себе, своему роду, почувствовать поддержку рода, исцелив траву, мешающую эту поддержку получить. Боли и тяжесть в ногах, в коленях – это связь с родом, с землей. Очищение родовых программ очень важно сделать. В частности, программ гордыни и смирения. А когда у нас не хватает смирения в роду, что болят колени, ноги, ступни. Это то, чем мы стоим на земле. Это наша связь с землей и родом. Наша жизненная устойчивость, страхи за свою жизнь. Мурашки, покалывания, жжение, чесотка, зевание, слезливость, чихание. Так ощущается работа каналов по очищению, энергетических каналов, в нашем теле они часто оказываются забиты и заблокированы энергетической грязью. И когда они очищаются, энергии начинают лучше проходить через наше тело. И это, как правило, первая чакра или архетип хозяйки. Тогда в этих местах у нас возникают такие ощущения. Эти ощущения важно принимать с благодарностью и давать им выход из тела со спокойствием и принятием. Тяжесть и неприятные ощущения в плечах и шее. Это очищение программ чрезмерной ответственности. Мы иногда кого-то сажаем себе на шею, слишком много на себя берем, нагружаем себя чужой ответственностью. Важно это осознать. Если те ощущения приходят, и начать важно работать над этим. Особенно часто это бывает в родах, где сильные женщины, которые много на себе тащат. Чаще шеи или плечи болят, когда человек занимает позицию спасителя, забирая ответственность других людей себе. Это надо осознать и ловить себя в те моменты, когда мы начинаем забирать ответственность другого человека, осознавать, что в этот момент мы желаем бессознательно быть значимыми, нужными и принять это ощущение. Давайте поговорим в области чакр. Первая чакра или архетип хозяйка. Когда очищается первая чакра, то также появляется тяжесть в ногах, корение, жжение в ногах, может тянуть самый низ живота, могут быть неприятные ощущения в паху. Могут всплывать страхи, картинки, воспоминания из детства, где было потеряно доверие к миру, где произошли какие-то события, повлиявшие на ощущение жизненности и устойчивости. Этих картинок не стоит бояться. Смело смотри туда, чтобы тот страх, который там заложила, вышел из тела. Если вы заметили проблему с первой чакрой, Проблему с вашим родом. У меня есть замечательная медитация. Переходите по ссылкам в описании видео и делайте запрос на эту медитацию. Также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать свое мнение, что вас беспокоит.